Помимо того, что мы с вами запустили косметический движ, мы еще запускаем в апреле парфюмерный движ тоже. Парфюмерию мы никак не можем забыть, никак не можем ее оставить. И мы хотим в апреле более подробно поговорить про наши нишевые ароматы. И 6 апреля, уже в этот четверг, у нас стартуют, я и это так, «Парфюмерные вечера» от Татьяны Крыловой, от нашего парфюмерного стилиста. Ну же там громко, да. мне кажется, ну хорошо. Почему, Таня, громко? Ну, мне кажется, это вот как раз передается суть того, что будет происходить. Парфюмерные вечера Татьяны Крыловой в 6 часов вечера. В четверг, 6 числа у нас первая встреча. Приглашайте своих партнеров, приглашайте, приходите сами. Мы будем говорить о ароматах, будем говорить о наших нишевых ароматах. Татьяна, может быть, пару слов скажешь, что планируешь осветить в этот четверг? Сейчас, секунду. Ну, вот смотрите, как я и сказала да, в начале, все равно в любом, в любом, в любом деле есть какая-то цель. То есть, опять же, учитывая то, с чего я начала, у нас э, недостаточно также охвачена э, наша нишевая ринейка NotNotes. Uh -huh. вот. Потому что люди, ну как, ну просто не знают, как краси... стоит красивая какая-то статуэтка, не знают, с какой стороны подойти, что с ней делать и для чего она нужна. Оказывается, с ней еще доход можно иметь, и люди радовать, и люди наслаждаются. Uh -huh. вот. То есть задача действительно осветить, что такое ниша, простым человеческим языком да? mm -hmm. вот. немножко все-таки напомните кто мы ламбре потому что кто куда кто лес то по дрова кто копии кто имитации кто там версии нет mm -hmm. вот это тоже больное для меня uh -huh. <связь> Вот, и, конечно же, потом, впоследствии последствиях будем разбирать каждый аромат индивидуальный, так как поход в театр будет встреча с Амальфи, встреча с Ноутс, mm -hmm. да, такие, встреча с Лаклиман, я хочу сказать, что я с ним сближаюсь, мы с ним уже начали дружить, mm -hmm. да, и любовь Маракеш, ну, в общем-то, действительно, это пока, но я думаю, там еще у нас уже на подходе, Mm -hmm. Все, да, может, будут. Да. будут, будут, да. У нас, я думаю, что продолжение парфюмерных вечеров еще будет. Да, mm -hmm. я думаю, что я смогу поделиться с вами так в, в узком кругу, так, да, моими технологиями, то, что мне дает результат, да. Возможно, отзывы клиентов, потому что действительно они есть, их много. Mm -hmm довольных технологий, которые сегодня. Ну я не скажу, что они уникальны, конечно, да, но они не стандартные, не просто вкусненько пахнут, да, аромат должен работать, уже хватит просто вкусненько пахнуть. Uh -huh. Это как женщина, я люблю сладенькие, и у нее 75 джинс, да, висят все, все одинаковые. Имеется в виду все на одно лицо. Да, да, да. Задену тему парфюмерного гардероба. Mm -hmm. Однозначно, потому что э, мы тогда понимаем, куда носить наши ароматы нишевые, как с ними общаться, да, и с какой стороны подойти, как его преподнести на голубой mm -hmm. на блюдечке, да, для клиента. Mm -hmm. Вот, собственно, опять же, как тарелкой с, с этим, фотография с тарелкой с завтраком делится, то же самое делится с тем, что я делаю, что для меня... Uh -huh. в моем сердце, и с радостью это делаю. Собственно, конечно, это надо структурировать, съесть и просто выдать. Uh -huh. Так что, пожалуй, пожаловать. А, готовьте вопросы, если какие-то будут. Uh -huh. Будем, будем, даже если я чего-то не знаю, я знаю, где взять ответ. Здорово. Uh -huh. ну, вот так. Uh -huh. так. Здорово, здорово, Татьяна. Спасибо тебе большое. А, очень интересно, действительно, познакомиться с твоим опытом, а, узнать, как ты работаешь, как ты относишься к этим ароматам, потому что кто-кто, а ты с нишевыми ароматами знакома очень, очень плотно, ты участвовала там во многих этих затестах нишевых ароматов, можешь сравнить, можешь то есть, рассказать об этом очень много. И если ты еще будешь делиться своими фишками, я думаю, что это вообще будет бесценно. Спасибо, что напомнила, я действительно целый год участвовала в вот этом парфюмерном марафоне, оказывается, забыла. А, да, да, да, да, да. Я, я это не могу забыть, потому что ты со мной делилась впечатлениями об ароматах, поэтому, да. поэтому у меня это в голове осталось, я об этом помню. Вот. Поэтому приходите в четверг 6 апреля в 18 часов, я, конечно, напоминалку еще в чаты скину обязательно, но себе тоже пометьте, освободите это время. И э, приглашайте своих партнеров, э, приглашайте, в принципе, нам даже можно клиентов приглашать, мы там будем говорить чисто о парфюме, если захотите. Вот, то есть вот а, мы запускаем такой нет, цикл. Я думаю, у нас, я думаю, не надо клиентов, потому есть, что да? все-таки будут, mm -hmm. будут же физки как к ним а, подойти. А, ну все, тогда да, клиентов не надо. Все, только, только партнеры, только консультанты, только свою команду, то есть это наши вот... Это, эти парфюмерные вечера Татьяны Крыловой будут только для нас. Только для так. избранных. Для избранных, да, для тех, кто для себя это выбрал как... Да. как нечто большее. Да -да. Хорошо, спасибо. Спасибо, Таня. Да -да. С нетерпением прям жду этих встреч. Очень интересно. Я да. сама жду. Я не представляю, что это будет. <с ну, <с <с это, это, будет. это будет творчество. Так же, как ты говоришь, когда ты начинаешь онлайн-примерку или, или даже офлайн примерку ты тоже говоришь, я не знаю, что из этого получится, я не да -да. знаю, что это будет, но это будет здорово, интересно и кайфово.